Всем привет. Вот я затащил прицеп, поставил его на бочину. Сейчас буду заниматься, им буду приводить в божеский вид. Хочу его полностью отшлифовать и потом красить. Фонари тоже заменю. В общем, всю проводку заменю. Потому что тут смотрите, что творится. Вон оно, все на изоленте. Тут немножко если перегибается какой-то потом фонарь не работает мне это не нравится поэтому я сейчас все это буду обновлять так ребята тут уже вовсю фонари снимаю он вот, все уже открутил правда темно не видно а потом такой думаю блин а я новые фонари топлофоны не проверял еще вот и думаю надо сначала сходить проверить а то вдруг потом что-то гореть не будет буду думать что не подцепил, потому что мне их надо будет сначала отцепить так что идем сначала проверим. Тем более мне надо узнать, какой из них левый, какой из них правый. Все, вот габариты горят. Тормоз. Тормоз горит. Поворотники. Вот это вот видите, левый. Это правый. Все, в общем, все работает. Все. Вот там. Вот, да. Короче, шлифую, с той стороны отшлифовал. Колесо отшлифовал, крыло отшлифовал. В общем, бока все тоже отшлифовал. Вот эти вот, тут вот еще не шлифовано. Колесо снимал. Когда на тихосмотре был, сказали, что немножко люфт. Но люфт был вот на этом колесе больше. Видно-то, наверное, не видно. Слышно, что немножко болтается Сейчас я его откручу И вот здесь вот надо вот э Гайку подтянуть Сейчас просто литово добавляю Обратно ставлю И все, ничего и не будет чистая цвет немножко отсвет немножко и нормально так ребят какой у нас косяк еще тут получается смотрите я заказал фонари с прозрачным стеклом то есть подсветку на номер я планировал что будет у меня вот так вот посередине номер и получается как-то не очень красиво что они почти посередине будут то есть фонарь вот так, а треугольник я планировал сюда. Но мне так не нравится, плюс ко всему будут еще э, лишние дырки открытые. Поэтому делаем обратно, как и было, только уже нов новые плафоны. То есть вот этот сюда, треугольник на место, только уже новый. И от чего я хотел избавиться, все-таки будем устанавливать сюда это освещение на номер. Все-таки придется его тоже устанавливать и прокладывать туда провод еще. А по-другому получается черти что. Ребят, более-менее отшлифовал. Вот это вот крыло еще пока не шлифовал. Сейчас я сначала низ покрашу полностью раму. Где и могу. Потом поставлю колесо. Колесо тоже покрашу, поставлю его. И потом уже, когда будет все стоять, отшлифую крыло. И уже буду поверху его красить. Сейчас сначала надо все обезжирить. Обезжиривать буду. Головами от перегонки самогона. Я когда самогонку гнал, вот этот первачок, то, что был, называется вроде бы как головы. Вот я отбирал, тут я не знаю, сейчас сколько. 90 градусов, наверное, есть. 90-процентная. Вот буду сейчас обезжиривать и потом уже красить. А запашочек. Ого! А, кстати краска это она уже вместе с грунтовкой два в одном ну, даже он что-то тут стоит три в одном металл шут слаг от ржавчины от всего надеюсь будет держаться Так, все, ребят, пригнал прицеп на парковку, где я его всегда паркую. Паркую его всегда вот здесь, вот в углу в этом. Все отремонтировал, покрасил, заменил фонари, полностью проводку позаменил. Эти тоже предел шчурцин. чтобы если где-то гружен, раз его поставил на эти шчурцины, но он не опрокинется. Фонари все работает, все горит, все как положено. Тут он, смотрите, тоже его на марку написал. Нашел в интернете оригинальный шрифт Как пишется Малярный скотч налепил Все расчертил, расписал как надо И потом скальпелем вырезал И покрасил Вот так вот получилось Брендеруп И тут само собой Теперь уже никакой изоленты Ничего подобного все четко, там он проложил провод в таком кабель-канале.